Рада приветствовать вас на своем канале, в сегодняшнем видео я вам хочу вот такой наборчик показать замечательно, это самый простой снуд в один оборот, то есть за капюшончик в одно сложение и э, вот такая замечательная шапочка кошечка. По многочисленным просьбам я связала, записала видео -урок по вязанию данной шапочки, который выйдет в пятницу, так что ожидайте, кто просил, э, обязательно свяжите вместе со мной. Данную шапочку я связала на окружность головы где-то 52-54 сантиметра, но в видео я подробно расскажу, как можно увеличить, либо уменьшить данный размер. И как рассчитать правильно петельки на данную вашу окружность головы, нужную вашими спицами и ниточками. То есть обязательно на это обратите внимание. И у меня остался буквально небольшой моточек ниточек с этой же скажем, серии этим же цветом, я решила связать вот такой вот обычный снуд. Он идет в одно сложение, то есть одевается за капюшончик. Сделай, сделала я его бесшовным. У меня есть отдельный видео -урок по вязанию данного снуда платочной вязкой в один оборот. Так что можете сделать как беленький в два сложения, так беленький в одно сложение, как мы делали с данного белого наборчика. Вот так можете связать обычной платочной вязкой, вот такой самый простой. Единственное, что я его сшивала не крючком, а иголочкой, трикотажным швом, открывала петельки, как я делала на беленьком э, восьмерочкой. Вот, в принципе, можно сделать и вот таким вот узорчиком, который я делала, беленький снут. Я все оставлю, ссылочки все оставлю под видео, так что посмотрите, о чем я говорю в данном обзоре. Вот. Если же не хотите в два сложения, то можете взять самую обычную платочную вязку и связать просто лицевыми петельками, то с лицевой, то с изнаночной стороны прямыми обратными рядами. Вот. На данный снуд я набирала из этой пряжи 36 петель, которые я вязала прямыми обратными рядами, то есть поворотными. И связав 51 см, я сшила трикотажным шелчиком. Хотите, можете сделать как в видео данного снуда. Там сшивала я крючком закрытые петли. То есть, если вам удобно так и понятно, то сможете сделать, как я уже делала. Если же вам проще сделать, как белый, но в одно сложение, то делаете как белый снук. В общем, в принципе, шапочка данная получилась у меня, как на мой взгляд, симпатично. Вы затем ее сможете украсить на свой вкус. Вот. И спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока!